Поздней ночью ты готовишься к сессии, когда вдруг начинаешь что-то слышать что-то вроде щелчка. Ты пытаешься не обращать на это внимания и вернуться к своим книгам, но оно повторяется: ты делаешь музыку громче. Вот, так-то лучше скорее всего, ничего особенного. Только скрипит дом. Но, нет, вот он снова. Тебе нужно выяснить, в чем причина. Ты оглядываешься, не доносится ли он из-за твоего окна? Еще один щелчок он определенно доносится снаружи. Ты медленно пробираешься к окну. На улице темно, и из-за яркого света ничего не видно. Медленно протягиваешь руку, хватаешься за окно, открываешь его и... ничего. Ты высовываешь голову и оглядываешься, но ничего не видишь. Ты закрываешь окно и возвращаешься к учебе. Но потом это происходит снова. На следующее утро, когда ты завтракаешь, ты снова начинаешь слышать этот челкающий звук, но там по-прежнему ничего нет. В автобусе ты можешь поклясться, что он доносится с сидения прямо за тобой. Опять никаких следов. Ты в середине своего теста. Позвонки соединены друг с другом. Что это за слово? Все идет не так хорошо, как ты надеялся. Вчера вечером было трудно учиться из-за постоянных щелчков. Но ты стараешься изо всех сил. По крайней мере, шум прекратился, и ты можешь немного сосредоточиться. Ты вскакиваешь и оглядываешься назад, решив поймать то, что издает этот шум. Но там ничего нет. Ты оглядываешься на своих растерянных одноклассников, прежде чем застенчиво сесть обратно. Треск теперь почти бесконечен, ты не можешь прожить и минуты, не услышав его. Это продолжается несколько месяцев. Больше никто его не слышит, и тебе кажется, никто не верит. С одной стороны, ты привык к этому, но с другой, ты так и не смог привыкнуть щелчку, который следует за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. Ты сидишь на полу в своей комнате, сосредотачиваясь и изо всех сил стараясь выбросить этот шум из головы. Ты изо всех сил зажмуриваешься и вкладываешь всю свою ментальную энергию в то, чтобы остановить этот шум. И в этот момент шум исчезает. Больше никаких щелчков. Ты открываешь глаза. Может быть, это оно? Неужели все кончено? Ты оборачиваешься, чтобы увидеть его, но уже слишком поздно. То, что ты только что видел, является христоматийным примером атаки SCP-4975 – аномалия, которую метко прозвали «Время вышло». SCP-4975 – это высокое, худое существо с некоторыми птичьими чертами, такими как клюв. Его длинные конечности лишены каких-либо четких пальцев, вместо этого они сужаются в бесформенные шишки, а толстый затвердевший слой темной кожи покрывает все его тело, включая клюв. В дополнение к своему поразительному внешнему виду SCP-4975 наиболее известен своим характерным щелкающим звуком. Позвонки в его длинной шее не соединены никакими межпозвоночными дисками или другими сухожилиями, и каждая из этих шейных костей способна двигаться независимо друг от друга. Он постоянно вращает эти позвонки, один за другим, снизу вверх заканчивая на голове, что приводит к постоянному движению головы назад и вперед. Именно каждое движение этих позвонков производит характерный щелчок или треск. Основное поведение SCP-4975 заключается в преследовании людей. Как только он выберет цель, по причинам, которые все еще остаются неизвестными, он начинает следовать за ней, и только цель сможет услышать щелкающий звук, хотя и не сможет определить, откуда на самом деле он исходит. SCP-4975 будет продолжать преследовать своих жертв в течение длительного периода времени, вплоть до 10 месяцев или более, пока в какой-то момент он не перестанет качать головой, щелкающие звуки не прекратятся, и 4975 атакует. В атаке 4975 использует свои длинные конечности, чтобы ударить и разорвать жертву на части, после чего он будет поглощать ее, часто начиная, когда жертва все еще жива одного трупа человеческого размера по-видимому достаточно чтобы поддержать 4975 несколько месяцев, после чего он нацелится на новую добычу и начнет процесс заново. Свидетельства существования 4975 были найдены еще в 1538 году, причем существо очень похожее на него фигурировало во многих немецких народных сказках. Многочисленные художественные изображения того времени также показывают большое черное птичье существо. можно предположить, что это та же самая аномалия. Хорошей новостью должно быть то, что 4975 в настоящее время находится в изоляторе на объекте фонда SCP, где он ограничен стандартной стальной изоляционной камерой. Однако, как вы скоро увидите, это сдерживание не привело к прекращению атак SCP-4975 и сообщения о новых инцидентах продолжают поступать. В одном из таких отчетов из Шварцвальда в Германии агенты фонда расследовали случай местного жителя, который сообщил, что он слышал ритмичный щелкающий звук в течение четырех месяцев. Мужчина предположил, что его преследуют или что он стал объектом жестокой шутки и попросил местной власти разобраться в этом деле. Агенты фонда взяли этого человека под стражу, сообщив местной полиции, что у него были слуховые галлюцинации и паранойя, как побочный эффект экспериментальной химиотерапии, которую он получал. Агенты отвели мужчину в последнее место, где он слышал щелчок. Это был лес. По мере того, как они шли через лес, человек все больше нервничал, пока не остановился и не указал на дерево, утверждая, что именно оттуда доносится звук. Мужчина замер в страхе, когда агенты выхватили оружие и приготовились осмотреть это дерево. Они разделились и с тактической эффективностью обошли дерево с обеих сторон, чтобы найти... ничего... В то же самое время человек закричал, указывая на существо, которое агенты не могли видеть, и которое, как утверждал человек, шло за ним. Невидимый противник швырнул его на землю и нанес несколько ударов. Агенты пытались атаковать место, где казалось должно было находиться невидимое существо, но их кулаки и оружие пронеслись по воздуху, как будто там ничего не было. Другой агент попытался оттащить мужчину, но его придавила таинственная сила. Большая рана начала появляться на животе мужчины, когда его живот был скрыт. Все еще не в силах сдвинуть человека с места или остановить то, что на него напало. И не имея других вариантов, агент Фонда достал пистолет и прикончил человека. Через несколько мгновений, пока агенты наблюдали, с тела человека начали отрываться и исчезать полоски плоти, как будто невидимое существо питалось покойником. Но эта невидимая атака была даже не самой странной частью. В тот самый момент, когда человек в Германии был убит и сожжен невидимой силой, SCP-4975 стоял неподвижно, уставившись в юго-восточный угол своей камеры, и больше не щелкал шеей. Любой контакт человека с SCP-4975 был запрещен, и все текущие исследования существа были временно прекращены. Хотя он был классифицирован как Евклид, после этих продолжающихся атак и странного поведения, которые он демонстрирует, когда они происходят, реклассификация в Класс Кеттер еще не завершена. В случае нарушения защитной оболочки, официальная политика Фонда заключается в том, что любой персонал, который начинает слышать постоянный ритмичный треск, должен изолировать себя от других сотрудников и спокойно ждать, пока SCP-4975 вернется в свою камеру или шум прекратится. Возможно, пока вы ждете, когда прекратится щелкающий шум, вы сможете развлечься старым немецким стежком, который, как полагают, был написан О4975. Вот его перевод. Тик-так! С кукушкой тикают часы. Куку, -ку. птица поет внутри. Часы тикают так, словно звук твоего сердца. Ты проживешь долго, пока слышишь, как льется эта песня. Слушай внимательно, когда она остановится, Детеныш из дома выберется. Ты слышал? Прекратилось. Дитя мое, это значит, что твое время остановилось».